Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели. Центр Сангейтс, интернет-портал радиоцентра Сангейтс начинает свою программу, и сегодня э, у нас в студии два очень интересных человека. Одного зовут доктор Айбек Изатов, МД, э, ну и напротив сидит э, Рита Борт, холистик хеллс коуч, официальный и Блэст Гид в, в духовном госпитале «Джан оф Гад». Ну а программа наша, тема нашей программы о целительстве. То есть существуют у нас традиционные методы, нетрадиционные методы. И вот сегодня мы будем говорить о духовных методах исцеления. Координаты нашего центра 847-226-9956 это телефон, Sangates, Солнечный ворот на конце буквы Sangates 108 и тройное W, Sangatesradio.com, Sangatesradio.com. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы, пишите нам. Ну и мы начинаем нашу программу. Uh, доктор Айбек Изатов, пожалуйста, ваши вопросы, Борт. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, uh, Рита. Здравствуйте, Айбек. и здравствуйте, наши дорогие радиослушатели, как все, кто нас слушает, в разных частях света. Uh -huh. Значит, а, сегодня у нас интересная передача, и Рита будет рассказывать о Бразилии, а, значит, методах лечения и а, тактиках а, лечения в этом а, необычном месте, и как она называлась называется духовный госпиталь или духовный центр Джоао де Окей, Рита, okay, очень интересно. Давай тогда а, мы в деталях разберем, что там происходит. И, пожалуйста, скажи нам, какие там компоненты, значит, какие а, методы лечения принимаются в этом центре и а, что ожидать а, людям, которые собираются сюда приехать. Ну, на самом деле э, происходят удивительные вещи и э, методов лечения, что ли, там очень много правил, очень много возможностей, но все происходит на уровне энергии. То есть все связано с энергетикой и, и с духовностью. И значит, э, ну расскажи там э, есть дух, я так слышал, есть, э, но ну, небесы. Да? Духи и кристаллы и медиумы. А, ну да, медиум один через тело джуао происходит, в общем-то, все излечение. Духи нас сканируют. Он просто отдает твое физическое тело а, тем самым духам, которые нам помогают, которые нас видят. Вот. А в принципе, да, помогают и кристаллы, и те высокие вибрации, в которых мы находимся. А, все это в комплексе и помогают э, чувствовать себя там лучше. И мы, изменяется процесс ли, мышления, и э, мы открываемся, наше сердце открывается, а как-то сердце открывается, сердце больше любви, вот тогда и происходят настоящие процессы выздоровления на любых уровнях. Позволяют нам э, подняться как бы энергетически и... Э, вот то, что мы называем, если мы вибрируем на нижних чакрах, или мы вибрируем на высших чакрах, когда мы приближаемся и мы ближе к мы ближе к Богу, мы ближе к космосу, мы ближе к тем, и к Духам тоже. Да, к значит, духам тоже. Ты мне одно скажи Они, да. там лечат духи или лечат кристаллы, или Все лечат. Вместе. Этот, а, Все вместе. Как его зовут? Джоау. Джо, нет, Джоау Джо на самом деле говорит, что он как бы человек средний между нами и Богом, и так его назвали люди на самом деле Джоау. Джо да. от Бога. Нет. А на самом деле да, он медиум. Значит, а, три у нас идет а, компонента: это медиум, да. кристалл, кристаллы и духи. И духи. Окей. Okay. Духи а, через тело, через физическое тело дживала, да. Значит, задача каждого в чем? Духи лечат что? Медиум лечит, лечит что? И кристаллы лечат что? Ну, чтобы мы знали. Ну, просто, понятно, да. понятно. Но ну, на самом деле медиум ничего не лечит. Ничего а не духи... лечит, зачем туда то ехать? Медиум ничего не лечит. А -а -а. Он предоставляет свое тело. А духи, которые через него... А... Нас как бы видят, mm -hmm. они нас сканируют, они нас видят просто. Ну, хоть можно в это верить, можно не верить, но вот они нас видят и знают, что нам нужно. А, а через тело Джиао они передают Хорошо. эту информацию. Хорошо, следующий вопрос. Да? Зачем это нужно духом? Что им больше делать нечего? Как потрясающий вопрос. Ну, я думаю, что я думаю, что их, а, так как они уже не инкорпорируются, в физическое тело находится где-то там высоко и далеко uh -huh. и для нас не видны, uh -huh. то а, они хотят нам помочь. Но выгода в чем? Например, а если я, думаю, я был духом, не... да, честно говоря. <laughs> да. Я бы хотел бы, чтобы все быстренько умерли, пришли в мой мир и я бы с ними have fun, you know. Но это doesn't make sense, ну знаешь, это не имеет смысла. Духом помогать другим духам, которые находятся в теле. Или все-таки что-то он объясняет вашим идеом. На самом деле, что... Ну, я думаю, что, во-первых, духи есть разные. Наверняка, а, есть, наверняка есть тем, которым действительно по барабану, mm -hmm. а есть те, которые в своих воплощениях, они были врачами, докторами, какими-то известными людьми, и когда они уже не воплощаются в физическое тело, их целью является помочь тем, кто находится еще на земле. И вообще, на самом деле, как нам объясняют, mm -hmm. опять же, они только ждут, чтобы мы их попросили. И вот поэтому, если мы их просим, так же как ангелов, те, кто верит в ангелов, mm -hmm. если мы их просим, они нам приходят и помогают. И делают это при великим удовольствием. Mm -hmm. Потому что это их, наверное, думаю, что это их работа там, где хорошо, мы их не видим. Хорошо, вот другой вопрос. Тоже я хочу, как знаешь, скрутинайся. Хорошо, всё. хорошо, ну, договорились. До, до, до детали такого. Давай. Вот если есть хорошие духи, значит есть плохие духи, так? Возможно, возможно, я с ним не встречалась. Окей, okay. значит, там идет какая-то борьба между духами. И, э, ну, так сказать, о поле деятельности получаются люди, которые в теле. Например, плохие духи, они... В, uh, возрождают какие-то заболевания, а хорошие духи начинают их лечить. Это в этом смысле? Ты знаешь, что вот мне не хочется думать, на самом деле, что есть плохие духи. То есть, потому что... Они... Я понял. Я хочется верить, что их нету, потому что те, которые плохие, находятся где-то глубоко Это твоё мнение или это, это... вам медиум? А, нет, нет. медиум, а конечно, медиум нам говорит о том, что yeah. те, которые находятся там, которые нам, они нам помогают. Okay, они там плохих нет. Все, с этим мы решили. Давай Остановимся на этом. С кристаллами, да. Да. хорошо. Значит, кристаллы, по сути дела, это минералы, которые не имеют ни духов и не имеет никакого сознания, так? Но на самом деле они живы. А, они живые. Да, они, они живые. И их жизнь проявляется в их вибрации, так? Угу. И а, что мы получаем от них, если у нас кристаллы? На самом нас? деле, да, кристаллы очищают, они способствуют очищению нашего физического и энергетического тела, наверное, даже больше энергетического. Когда мы очищаем энергетическое тело от блоков, угу. а, то наше физическое тело начинает выздоравливать. Вот, они влияют на наши чакры положительным образом. Причем есть разные кристаллы для разных чакр. Так, а эта информация откуда Тоже оттуда? Ну, я думаю, это всеизвестная это информация. Sense, да? Это не common sense, но я думаю, что кристаллы исследовали и ученые, и кристаллами лечение производилось еще с времен Атлантиды, с давних mm -hmm. пор. Поэтому это давно известный факт. И я думаю, что и ученые тоже это исследовали. Вот, а, поэтому суть в том только что как их применять и как с ними работать, и кристаллы оттуда, они еще как бы blast. А, Я, Я так понял, что, значит, а, определенной системы нет. Просто как бы а, вот эти вот три факта, они сами между собой определяют. Какой элемент должен быть больше в этом случае, какой элемент меньше, и в зависимости от заболевания, значит, происходит какая-то интеракция, интеракция между интерактивность между заболевшим и вот этими тремя основными методами воздействия. Да? Ну, на самом деле, а, там довольно серьезная организация и очень много правил. Это духовный госпиталь, но все правила нам спускаются сверху. А так как правил очень много, они периодически меняются, то есть так как им там виднее, что нам нужно, mm. то правила периодически меняются, и их много. И для того, чтобы человеку, приехавшему первый раз, понять и разобраться во всем этом, что происходит, довольно трудно. Именно поэтому желательно рекомендуется, особенно в первый раз, приехать с гидом и... В таком случае мы, не только я, гидов много, а мы помогаем следовать. Когда мы следуем этим правилам, то процесс выздоровления происходит быстрее. Mm -hmm. И он как бы идет по более прямому пути, чем если мы приедем сами и начинаем разбираться. Вот у нас был опыт на самом деле, мы первый раз приехали сами, и это было очень сложно, потому что надо было постоянно искать кого-то, задавать вопросы, много чего было непонятно. Вот, а когда я привожу людей, все происходит потихонечку, как говорится, степ by степ шаг за шагом мы движемся к результатам. Отлично. Ну вот из твоего личного опыта ты видела действительно, что человек изменился и человек действительно получил облегчение лечения? Да, конечно, конечно, mm -hmm. но случаи бывают очень разные. Опять же, я повторяю, если буду повторять много раз, мы думаем, что мы знаем, что нам нужно, а им там сверху, они знают, они знают лучше. Mm -hmm. И хочется, хочется, чтобы в это все поверили, потому что мы не всегда четко знаем, что нам нужно. Мы думаем, что нам нужно лечить, и это бывает и в восточной медицине тоже. Мы думаем, что нам нужно лечить одно, а на самом деле это корни-то лежат совсем другом. И в этом и существует и связь между органами, системами и нашим, нашим сознанием и, и так далее. Вот, поэтому мы приезжаем, ну, я немножко отвлеклась, но сейчас, я сейчас конкретным примером перейду. Мы когда приезжаем, мы думаем, что вот надо лечить, допустим не знаю, желудок, да. Mm -hmm. А на самом деле сначала надо начать, начать с головы, поменять, может быть, немножко свое сознание или открыть свое сердце, как там говорят. Mm -hmm. Первые самые изменения я вижу в людях, когда я привожу буквально уже на второй день. Они приезжают, они заходят в гостиницу и говорят, ой, какая же маленькая комната, я тут не привыкла, я тут не смогу и так далее. А хотя в комнате все есть, все довольно чисто, и все mm -hmm. необходимое, что нужно человеку. А на второй день... Человек просто, просто меняется. Я уже не слышу ни одного звука о том, что комната плохая, люди начинают друг другу помогать. Ну, ну просто совершенно человек преображается. Mm -hmm. Вот это, это первое изменение, которое происходит. Ну а дальше бывают случаи всякие. Бывает, что сначала становится хуже, а потом лучше. Как бы происходит кризис, кризис выздоровления. Mm -hmm. Бывают случаи, mm -hmm. такие у меня было несколько, когда человека серьезное заболевание, допустим, рак, и он избегал всяких ментаментозных, то есть избегал западной медицины, и думал, что он все сможет сделать сам, излечиться. Вот, а когда мы приходим в Джоао, он просто открытым текстом говорит, тебе надо приехать домой и сделать операцию. Mm -hmm. И у меня была такая женщина, у которой был рак горла, и она всячески лечилась соками, там, сыроедением, всевозможными вариантами. А когда действительно приехала домой, она сделала операцию и очень была этому рада. Потому что процесс излечения пошел быстрее. Mm -hmm. Я понимаю, тогда если тогда возникает зачем? вопрос, да, может, пускай они идут прямо. Так вот не идут же прямо. Ну, бояться, вот, да? Наверное, mm -hmm. с одной стороны бояться, с другой стороны, когда приезжают туда, появляется уверенность в mm -hmm. том, что болезнь уйдет. Видимо, это, на это влияет и само место, и, и духи, и, и все остальное. Mm -hmm. Да, слушай. Интересно? Очень интересно. Да. Я бы сам поехал, конечно, если заболел бы, но не дай бог. Так зачем ехать? Не надо да. ехать больному. Mm -hmm. Я и говорю о том, что туда это может быть и профилактика с одной стороны, а mm -hmm. с другой стороны сердце открывается, люди трансформируются. Мы поехали, мы не были больными первый раз. Mm -hmm. ну, а с другой стороны, я все-таки считаю, что если сделать э, правильное обследование, если поставить правильный диагноз и получить appropriate treatment, то Человек просто будет да, не будет больным. Это зависит от его организа организационной так сказать э, э, ситуации, способностей. И вовремя опознать в себе значит, патологические симптомы, пойти к хорошему врачу, значит, э, найти действительно, что происходит вовремя и поймать этот момент, когда э, медикаментозное лечение является эффективным и просто избавиться от этого и но люди они так сказать ленивые они думают а, завтра пройдет послезавтра пройдет давай я выпью яичко там я сделаю этот э, отварчик и все пройдет но таким образом значит все уходит э, в хронику и потом уже даже медицина не может этому помочь просто mm -hmm. может быть лучше ну, так превентив так сказать методами профилактическими, э, людям дать возможность понять, что нужно сразу это лечить и идти к врачам, или все-таки ждать, пока дойдет до какого-то момент и потом вести в Бразилию. Да нет, конечно, ты да -да. абсолютно тут прав, и я да. полностью согласна. И этому подтверждают а, те же самые духи, эндити наши любимые, многих любимые, потому что там говорят, что лечение должно идти параллельно. Mm -hmm. а, но мы не исключаем а, других факторов в, а, и, и в заболеваниях, и в, и в излечении о том, что на человека влияет и карма из прошлых жизней, я надеюсь, ты с этим согласишься. Да. И а, наше сознание, позитивное и негативное мышление. И, а, я был, вот честно тебе сказать, Лита, да. я давно занимаюсь и традиционной, да. и нетрадиционной медициной. И, знаешь, я изучал тр традиционную медицину очень глубоко. Uh -huh. Значит, и американскую, и советскую потом естественно аюрведа, Авицена, чакраварти, ну в общем что хочешь канон врачебной медицины вот и до да, изучил. Я тебе одно и скажу. А, дело в том, что есть одно самое значит эффективное лекарство на земле. Да. И это лекарство вода. Угу. Просто нужно уметь пользоваться им. Да. И если человек э, научится этим пользоваться, он никогда не будет болеть. А все остальное, да, я понимаю, что люди надеются, значит, э, кушая неправильно, живя неправильно, не заболеть, это, это не работает. Сейчас э, уже дети начинают болеть э, в раннем возрасте, потому что все, что творится сейчас на Земле, это ужас какой-то а, пища у нас несъедобная mm -hmm. и особенно потихонечку в Америке. превращается в яд не особенно это везде а не только в Америке и а, поэтому я говорю бедные врачи сейчас у них столько проблем с а, ну с людьми все болеют и ну я, я считаю что врачи бедные они на самом деле не я имею в виду в том смысле что они даже не могут помочь многим. Mm -hmm. Понимаешь? Это правда. Это вот так в тупик вставят. И столько диагнозов. Нужно, значит, сделать дифференциацию. Нужно а, во-первых, у тебя время ограничено. Тебе дают 25 минут на больного, понимаешь? Mm -hmm. ты, ты должен сделать с ним интервью, значит, а, потом уже patient note, так сказать, быстренько mm -hmm. написать mm -hmm. и yeah. сделать uh, work up, you know, investigations and all that. Mm -hmm. Тебя ограничили во времени, и ты, естественно, не будешь ему объяснять, что нужно делать. Mm -hmm. На самом деле. А просто даешь ему, выписываешь быстренько. Значит, таблетки. И свободен. Понимаешь? И этим самым, э, как бы Врачи работает себя на лоера, понимаешь, работая на лоера, врач себя быстренько ограничивает, защищает себя от всех проблем. Mm -hmm. Но при этом проблема не решена. I I mean. И. Нужно, конечно, как ты говоришь правильно, нужно профилактику, образование, значит. Абсолютно, образование в первую очередь. Да, и вот э, ваше медиум правильно делает. Что да. он, э, Там говорят, ни в коем случае не отказываться от врачей, не отказываться от лекарств. Вести mm. с собой все медикаментозные средства, которые принимаются раньше. Для того, чтобы... А потом уже, если уже человек видит и чувствует, что ему становится лучше, часто, часто кстати, приезжают врачи, которые просто поражаются от, от, от, тому, что там происходит на их глазах. И они часто не могут найти ответа. Но врачи, я тебе так скажу, если врач знает э, медицину, значит, западную, да. да, но при этом не знает медицину восточную, угу. то сейчас он, это врач, не врач. Mm -hmm. Он, так сказать, наполовину врач. Mm -hmm. Поэтому нужно знать, сейчас нужно знать все действительно. И сейчас идет тенденция, что с каждым годом, с каждым годом э, больные уходят значит, ну, в сторону восточную медицины. Там гомеопатия, там да? Э, okay, да, Медицина озабочена в этом смысле, в смысле, ну, не то чтобы озабочена, но как бы э, встревожена, знаешь, в этом понятии, потому что теряются многие клиенты э, там, в Востоке. В общем, такие дела, Рита, да? Да, я вообще думаю, что человек должен выбрать для себя путь и не останавливаться, особенно... Э, люди больные, вообще к нам приходит очень много людей сюда, в центр, которые не хотят а, пользоваться услугами, то есть западной медицины, да, сделать анализы, сделать тесты, знать свой диагноз, а потом уже искать какие-то пути, которые помогут без, во всяком случае, не используя таблетки и химикаты, которые нас, я не знаю, помогают ли нам или наоборот, калечат, что называется. То есть способов извлечения масса. Ну, просто каждый человек должен быть что ли искать для себя искать для себя и разобраться для в себе, а не просто надеяться на врача или или даже на. Кстати, мы называем это эзотерической таблеткой, когда люди начинают надеяться только на целителей uh -huh. или на что-то такое опять же даже того же тоже бразилию я, я тоже считаю что это не может так работать он должен взять ну то есть все в свои руки и разобраться в себе uh -huh. и понять какой образ жизни он ведет что ему надо сделать и что поменять я как вот как, как коуч людей всегда учу что им нужно просто Понимать, что нужно изменить в себе, как изменить свой образ жизни. Я не знаю, что-то изменять потихонечку для того, чтобы быть здоровее. Да, ну, изменений не получится. Знаешь, ты прав. Знание — это действительно сила. Угу. Нужно знать. Нужно действительно знать. Я вот, э, лет 15 назад значит, э, попал в такое общество э, человека, который... Ну, знал, фарма, знает фармакологию, ну, лучше любого фармациста. И одновременно он знает э, травы, да? э, Значит, по, по тибетской медицине и по индийской медицине. И, в общем, я, я у него работал. Я это, кстати, написал о, об этом человеке, в вот этой книге своей. Откровение гения Хазрата, его Хазрат зовут. И, значит... Вот там он, э, он понимал, что э, значит, западная медицина имеет свой потенциал, восточная имеет свой потенциал. И вот мы делали у него свои э, значит, точки, где он продавал лекарства. Да? Mm -hmm. значит, в, в аптеках, там на базарах, там все продавали. В общем, мы ездили, разводили. И он делал лекар лекарства, он смешивал значит, народную медицину западной он брал даже гормональный препарат. Я вообще был в шоке, да, когда я видел, что там творилось. Но настолько эффективные лекарства, такие серьезные заболевания, как витилиго, псориаз, полностью проходили. Mm -hmm. Там женщина, она, она, она, вылечилась, она стала всю жизнь как, приходить и там у него убираться, как бы она не могла выразить свою благодарность. И вот она там, я помню, она приходила с утра, и там начинала все драить и все. За бесплатно она сказала, я буду всю жизнь вам, а, ну, как там говорится, не рапа как бы, как это, ну, как это, служ... гувернантка или служанка, что-то такое. Да. И, в общем, я хочу сказать, что человек а, понял сущность mm -hmm. всего, хорошие знания, и просто он сделал такую совокупность, mm -hmm. и просто уникально mm -hmm. работает. Поэтому нужно да, людям давать знания. Давать знания и давать информацию. Да. И, и нужно искать, не останавливаться mm -hmm. на достигнутом, наверное, искать, идти дальше, расти. Mm -hmm. Расти духовно, расти в своем сознании. И вообще все будет замечательно. Я вообще считаю, что думать надо позитивно, и тогда вообще все будет хорошо. Так, ну мы с тобой так мило побеседовали, <сёк> да, даже я хочу забыли, сказать. что мы на радио находимся. А это да, что? Тут радио, да, замечательная вещь, надо нас слушать, и не только нас, вообще тут очень интересные передачи происходят. <сёк> я хочу просто сказать, что тем, кто нас слушает и заинтересован, поездка следующая состоится со 2 мая, времени совсем мало. Если еще вот что-то где-то кликнуло, и вы хотите присоединиться, можно пойти на нашу веб-сайт sungatecenter.com или позвонить мне 847 И просто очень это быстро сделать, потому что времени совсем мало, и мест тоже. И э, хочу сказать, что если кто-то нас слышит в Америке, сейчас билеты вообще на самолет потрясающе, удивительно, Uh, необыкновенно <laughs> дешевые. Серьезно? Да. Uh, то есть, uh, если мы когда-то ездили, летали в Бразилию вот с одной остановкой, платили 1200-1500 долларов, то сегодня они стоят 600. Вау. Да. Это туда-сюда. Туда-сюда. <laughs> Это как винегрет. Да? да. Вот. Поэтому вот такая информация для тех, кто еще хочет успеть. Ну, да, я думаю. Чем сто раз услышать, лучше один раз увидеть. Ой, это абсолютно да, точно, это абсолютно Я, я представляю, как, какая там у нас обстановка. Там и... спокойно, там да. тихо, хорошо. При, причем самое главное, что когда нас, мы приезжаем, нас не волнуют вот наши повседневные проблемы, угу. и можно две недели вообще провести в совершенно удивительной обстановке, когда тебя все любят. Ну, в общем, это, это, я бы сказала, ну, это так, территория на... любви. Это мне напоминает... Допустим, Dominicans all inclusive. No, там это тоже все тебя лучше. любят, там все вокруг тебя. Ну тут, кстати, тут тоже все питание включено, причем оно совершенно свежее, только что росло на грядке, можно сказать. Все с маркета. очень еда вот по сравнению. Люди у меня уезжают и говорят, что как же мы будем там. Uh, дома вообще без вот а этой свежести ты... это нет, ну это все просто покупается на маркете, привозится в гостиницу и там готовят прямо все свежее так сколько как... все это all inclusive получается uh, all inclusive получается 1800 долларов на две недели на плюс две недели. самолет то же самое как uh, туда включается питание, проживание, перелет э, перелет не включается перелет не включается, значит на человека приблизительно две уходит за две недели, так? Да, наверное. Ну, да, то же наверное. самое, что съездить в Мексику. Да, только вещи-то разные. Там мы лежим на пляже, загораем, не... и и что? И выпиваем иногда еще. Тут mm. как раз наоборот. Тут просто отдыхает. Тут отдыхает душа. Душа. Тут отдыхает душа. А массаж, естественно, да, наверное, есть. Массаж есть, но там тоже есть определенные правила, которые мы сейчас даваться не будем. Правил на самом деле много, поэтому. Uh, детали уходить не будем. Детали все uh, в, при персональной встрече. Но там есть, естественно, душка, конечно, Бас бассейн, наверное, тоже есть. Б бассейн есть, бассейн нам редко пользуется, но там, кроме бассейна, есть совершенно удивительный секрет, uh, что называется водопад. Uh -huh. Он был открыт немножко позже, чем uh, Джануга туда приехал, на это место. Но это... Водопад удивительный, потрясающий, совершенно удивительной энергия. Он прям там, как бы в джунглях, там нельзя фотографировать, поэтому никогда вы не увидите никаких фотографий, вам нужно только увидеть. И там есть определенная церемония, прежде чем зайти на этот водопад. Он очищает от всех ненужных негативных энергий. Ну а комары, букашки, такого нет. На комарах просто не будем. Все это, все хорошо, все спокойно. Потому что, знаешь, обычно на природе там всегда какие-то змеи. Там ну, есть, есть масла, есть определенные средства, которыми можно намазаться, побрызгаться, и комары кусать не будут. то есть бабочки. Бабочки, да? Завидно, красивые ну, бабочки. Отлично. А погода как? А вот погода хорошая всегда, но, вот, допустим, осенью, когда у нас весна, там осень. В mm. ноябре там просто может быть немножко больше дождей. А, а сейчас в ноябре-декабре, да, думаю. Сейчас Марта. там у них осень, так? Сейчас у них осень, да. Да, сейчас осень, и погода очень хорошая. Дождей нету, mm. где-то э, 88 днём. Там так. всегда есть фрукты. У нас манго просто, можно сказать, падают на голову. Там вот, когда mm. мы медитируем на террасе, сейчас, наверное, авокадо уже много опять выросла. И... А какие-то нужны а, вакцины получить прежде чем? Нет. Или там препараты какие-то? Ну, нет, же мы не есть. делаем никогда Бразилии, никаких. По-моему, в медицине применяют Клара или что-то такое для избежания малярии. Такого нет? Ну, мы не делаем. Когда едем, никогда не делаем никаких прививок. Делаем только визы. Для того, чтобы въехать. А, а, но, туда кстати, уже визу, россиянам, да? россиянам, литовцам и украинцам, у кого, кого есть вот, паспорта, кто живет в Америке, э, им не нужна виза. Американцам нужна? Американцам нужна. Почему? Ну, трудно ответить тоже, наверное, вопрос политический. Mm -hmm. да наверное, нехорошо, не доверяют. Нехорошо. Ну, это не проблема тоже. У нас в Чикаго есть а, консульство. Виза Трамп, делается очень. Трампу это бы не понравилось Виза делается бы. очень быстро. Mm -hmm. Проблем нет. Да. Окей, okay, в общем, очень интересно. Да, спасибо. Еще что-то хочешь добавить? Да нет, можно только повторить телефон 847 345 восемь. Звоните и поедем. Все вместе. Договорились. Спасибо, Айбек. Спасибо вам. Дай Бог здоровья, долгих лет жизни, не болейте и всегда будьте, держите руку на пульсе. Спасибо большое всем радиослушателям. Всего доброго, до новых встреч.